Ну, я так и купил, что я не знаю, я не знаю, я не знаю, А, лукам, а, да, чудан, да. О, о, о, Трибл Килл Чем тут он? Чем тут он? да? с Не, не, это сама за ребят Это не зайдет, что кто-то вместо Your account. Huh? After you're lost, huh? After After <laughs> <laughs> Я потерял. Я не. No cut! No, no, no. Mm. Uh -huh. Это просто охуенно, Про... Народ много чего добился. Mm, ну, нормально, что поделал? Ну, столь, столько же людей умерли все равно. Да. Такое тоже бывает. В Узбекистане сразу там побоялись тоже, да? Газ, Газбезин, все скинули сразу с ценой. заметил Нет, это? Подниму. Да, все у нас это снилось. сразу там тоже побоялись, Сидился, сразу да. скинули. Снилось, да. бензин там, короче, этот... Йох как будет на русском? Нету. Не-не, Йох, Йох, Йох. А ты как? Как? Йох. Да, который добавляют там. Ну А, масло, да, масло, масло, масло. Масло? Да. Масло мой же. Eat... Какое масло? Сейчас, Масло мой. Хью, да, болит, да? Да, только я посмотрю, лагает, нет? Ёгрус, чё на меня, да? Подсолнечное масло вроде Вот это поворот!